Всем привет, это спасибо за фрагбро» и сейчас <смех>, по скидке с коробочек мы будем прокачивать несколько аккаунтов. Сейчас вы увидите прокачку конкретно этого аккаунта <смех> Так, в первую очередь я хочу выкрутить грозу, у нас по очень большой скидке. А потом, если останутся кредиты, то я бы покрутил еще какие-то донаты на другие классы. Уже минус 500 кредитов есть. Надеюсь, что он долго не будет падать. Всего, ну, всего у нас получается чуть меньше 200 коробок на то, чтобы выкрутить на этом аккаунте грозу. Будем надеяться вообще, что выпадет на каком-нибудь аккаунте золотая гроза. И будем надеяться, что на каждом аккаунте она, в принципе, вообще выпадет. Так, вот на этом выпало. Это великолепно. Так, у нас осталось еще 2000 целых кредитов. Мы сейчас... Выкрутим св потому что она вообще дешевенькая. У св есть также тот вариант с выпадом, с выпадением, точнее, золотой штучки СВ-шки. Кручу, верчу. Дон по скидке выбить хочу. И нам упала СВшка. Слушайте, хорошо прям сыпится Дон на этом аккаунте. Так, ну что. Сейчас мы будем крутить PP19 Vitis, я думаю. Или может таксу выкрутить. Что у нас вообще тут по характеристикам? 89 на 750. О, а тут еще П-30 зарево падает, кстати. О, -о, о Это нормальная тема. Так, а в грозе, кстати, тут вроде ничего больше не падает навсегда. Ой, АК-15 еще падает с этой коробки. Ни хрена себе. Так, блин, аксушку получается еще выгоднее вообще крутить. На самом деле. Сразу три доната может упасть с этой коробки. Ну давайте посмотрим, что нам упадет. С 1900 кредитов. Ой, нам сразу К 15 падает. Охуеть. Ну, прям везет вообще заебись, на самом деле. Так, что-то я думаю, что не надо домучивать эту коробку. Давайте мы витесь покрутим. Там уже один тон дало, как бы. Следующая, я думаю, еще на самом деле, не скоро с той коробки дропнется. Давайте видите, вдруг золотую упадет. Это нам будет даже получше, если упадет золотой, чем этот Аксушка. Вот. <кх -кх -кх -кх -кх -кх -кх. Так, упала карта. Там нам дорого. На да, 2000 кредов. Нафиг надо. крутим дальше так только на время падает кто появитесь апнули ромбика На 4 дня уже нападал видите, Еще очень-очень много коробок, с Витязь мы можем открыть. Еще получается <coughs> больше ста коробок. Не считая тех, что мы уже открыли, как бы получается. То есть, но он по-любому должен дропнуться. Когда-то. И мы должны увидеть заветную надпись ⁇ навсегда ⁇ Так, пока не хочет он падать. Осталось порядка 850 где-то на коробок. Ой, 85 я хотел сказать. 850. 850 это было бы жестко. Но если были бы такие цены в Warface, на самом деле это было бы довольно адекватно. Потому что те бабки, которые они гребут за нато сейчас, это просто ебаная ересь. Вот. Ну, наверное, хочет нам золото, я так понимаю, упасть. Потому что уже на 10 дней нападло обычной версии. Навсегда пока ни одной. <свист> <свист> <свист> так, еще более 50 коробок у нас остается На время как бы он сыпется отлично. Карта упала... Пока только одна, а вот навсегда мы его не видим, что-то с Витязем прям не заладилось, не заладилось. Еще одна карта упала и вместе с картой упал по появитесь навсегда. Что ж, отличненько уже есть, правда обычная версия это не так круто. Так, тут же по-моему нету никакого доната по скидке на медика, да, вот как-то странно, не завезли все донаты, а на медика не завезли. Это странно. Осталось у нас 400 кредитов. А, наверное, давайте попробуем докрутить коробку с Аксу. Может, хотя бы пистолет нам какой-нибудь дропнется. Ну, не какой-нибудь, а П-30 Зарева. Вот, или Аксушка, если дропнется, будет тоже хорошо. Но вряд ли нам хватит кредитов. Я, кстати, думал, что может такая 15, еще один навсегда упасть. И он реально упал. Так. Ну и все, последние пять коробок ровненько. И нам ничего не падает. Ну и ладно. Итого с 3000 кредитов мы имеем грозу. АК-15. А, Люгер здесь был за пополнение. С коробок с 5 упал. Ножа бабочка, тут 200% выкрученная. Вот, и того это уже 4 доната на медика пустом. ПП появитесь на инженера и СВшка на снайпера. Я считаю, что это солидно. Всем спасибо за внимание, ставьте лайки, всем пока.